Так выглядит музей Анталии. Античная полустатая, без ноги, без головы. Гробница какая-то. Львы с отбитыми носами. Варвары какие-то отбили, видать. Ух ты. Классно смотрится, люди. Есть коляски для нуждающих, проходы через турникеты, эскалатор, обязательно этот самый металлоискатель. Вот мы на центральном входе спросили, видео можно снимать, фото снимать тоже можно без вспышки. Ну, естественно, не курить, не пить, вести себя культурно. Начнем. История от зарождения Турции. А вот здесь мы были. Это спальная гробницы мира. И вот здесь мы были. А, нет, это вот, вот там мы были. Такая. Жалко, не подписано, тут ничего. ничего. А, вверху написано. Надо читать вот здесь. Это мы вот тут были аспендос, да? Получается. Вот этот вот театр. Это сцена. И более поздние времена. Вот это такая краткая, я так понимаю, хронология. Интересно. Ну вот, как выяснилось, 20 долларов, вот нам да, обошелся на троих. О, это эти самые, это исторические, смотри, Матвей, окаменелые остатки растений, рыбка какая. период получается. Что? Всякие копья, находечники. Да, похоже на маму? Кость мама ты. Пивень мама. был в музее Анталии. видел пивень мама. Так, ну вот. Тоже бивни клыки, рога косточки. Я не буду задерживаться, кому надо будет становить кадр, прочитать потом. В общем и целом это наш краеведческий музей. Первое орудие пыток. Это умного, вот это нет, ну не это, это орудие труда. Первое. Ой, а вот это уже, да, это уже пошел бронзовый век. Туда тоже подойдем такую большую кувшину. The First Bronze Age Keramics. Керамик. Первая керамика бронзового века. экспозиция <смех> вот так вот хоронили людей по 7 человек в одном захоронении О, первое украшение. Всякие сережки, всякие золотые штуки. О, тут мы тоже были, это гробница Святого Николая. Фотография. Тут мы были тоже на экскурсии. Вот такой вот Сейчас пройдемся по всем, кто это у нас Император Люциус Верус. фигуры приходят за глаза подходить большие кадры помещаются это у нас кто император хадриан а это у нас кто в центре экспозиции Троян, да император Троян. В общем, собраны императоры. Такие вещи. В общем, в каждой скульптуре есть свое описание. Надо стоять читать это вы не будете смотреть такое длинное видео и тут есть еще одна потайная комната Тут тоже отдельная экспозиция всего. Ну и входим дальше. Тут, конечно, вообще фантастика. Фигуры огромных размеров. Статные. Это у нас гермес. Это... Ну, естественно, это все наверху тоже настоящее. То есть это не какая-то там лепнина, это фрагменты исторические. А это у нас гермес. Кто не видел Геракла, пожалуйста, вот он. В таком виде. А вот тут можно листать. Вот там стрелочка. Вот, и... вот такая вот электрон... электронная книжка. Чик. Я нажимаю ничего. Он же играл. А, можно играть ими? Да. Ну вот так вот. Можно играть фигурками. У нас тоже такого нету. это у нас Марсес. Я вообще мифологии абсолютный ноль. А, это «Подвиги Геракла» Интерактивная книжка И можешь проходить все подвиги Вот так Следующее Следующее у нас начинается Все-все-все подвиги Окей. Следующая. авдиевы конюшни это шахте конюшня. конюшни ну, что я еще помню да. Да, интересная такая вот вещь когда ребенок играется спокойно поснимаю мне интересно это больше для взрослых конечно вот пальницы гробницы пошли ну каменные внутри никто не лежит кому интересно тоже читать не буду саркофаги вот правильно гробницы гробницы вспомнил это слово саркофаги бывает их зациклить что-нибудь так очень крутые саркофаги тоже отличная работа по камню такие мелкие детали вот есть резьба пока интересно вот крутейший саркофаг видите тоже очень такая работа интересно чей непонятно конечно та штука как они здесь все поднимали клали прятали ну вот видите естественно их всегда потом грабили вот разбивали туда пролазили и все выносили так ага это так если я правильно понимаю то это саркофаг на Геракли Ланди. Да, саркофаг Геракли. Вот. Сархофагус Гераклус. Вот он так на картинке. Вот он. Если я правильно понял, это он и есть. Кто не знает, посмотрите, даже цветы. Проходим дальше зал с саркофагами mm -hmm. тоже все читать не буду тоже гробницы гробницы это иллюстрация раскопок я так понимаю елки-палки я и не заметил обалдеть я и не заметил что подо мной находится я, а я мимо прошел да. Круто. Вот. Тоже экспозиция. Ой, а это у нас. Тоже Геракл. Да, это тоже геракл Вот можно посчитать на телевизоре все это. Их тут два, кстати. Ну вот, тоже пример варварских разграблений этих саркофагов. Разбивали и доставали. Все, что там есть. Чего это? Дионисиус. Понятно, это... Да? Ох, какая красота. Вот это работа, конечно. Тяжелейшая И камень твердый, кстати. Даже да. очень. Но как бы есть мягкие сорта камней, которые легко обрабатываются. А есть Это все. Приезжайте в музей. музей. Кто будет в Анталии, приезжайте, заходите, деньги. И сейчас мы пройдемся по. Монета. Кто любит нумизматику, тоже приезжайте в музей Анталии, посмотрите. Уникальные монеты. Есть подозрение, что это серебро. Сильвер, сильвер, сильвер. Сильвер, да. Купер, медь. Серебряные. Дирхан, не знаю, что такое. Медь, серебро. В основном монеты. Разные, всякие. Ну, очень интересные монеты. Тоже Silver Серебро. Такие монеты. Арабская вязня. На них. На большинстве из них. Так, ну и тут э, такой флаг большой, красивый. И тут где какие монеты были найдены, описание, как что, кто. Ну, общем, все эти вещи. На двух языках. Нет, на одном, на не на двух. На турецком и на английском. И вот тоже монета. Честно говоря, я у них разницы... А, вот, вот таких я еще не видел. Она очень старая, скорее всего, монета. Сильвер Купер, ну медная и серебряная. Вот у Чеканка такая интересная на это. Нет, не на это. На -на -на, на на на на какой. где эта камера? 186. А, вот она. Не знаю. Да, хватит камеры, не схватит. Все-таки на телефон снимаем очень такие тоже древние интересные вот. и переходим в следующий зал с которого мы вышли так. тут честно говоря и так плохо видно очень темный цвет синий ну наверное для того чтобы не разрушались экспонаты скорее всего то специальное освещение, тоже фигуры, статуи, статуэтки. О, вот это интересно тоже, смотрите какие вещи, какие-то всякие ладонки, масленки, мини фигурки маленькие, очень интересные. Ну и большие тоже здесь. Без этого. Как там Черная земля набита какая-то приходи сюда тут каменные фигуры такие сейчас отвлекусь. Есть еще такие экспонаты. Украшения разнообразные. Золото, позолото, кожа. Не знаю я, что это. Ага будет вот миниатюра и для, для увеличения есть камера не возьмет, но, Ну Но, в общем, есть увеличительное стекло. Если вы хотите, вы сможете и посмотреть. И времена христиан, Иконы. Интересуется тоже. Приезжайте, смотрите. Это, я так понимаю, отсутствие. Почему-то нет. Это не наверное все-таки что-то другое я ну, тоже такой верующий и вот тут еще одну экспозицию хотел бы вот такое есть Пригоршнями можно приходить и брать О, боже. Совсем такие, просто блинчик, раз, печать раздавили и все. Вот так это выглядит. А. О, вот так. Такие вот монеты, чтобы вы понимали. Серебро в основном. Очень интересно. А вот и золотишко. есть фанаты которые хранятся практически под открытым небом и на территории музея тоже есть разные скульптуры сейчас мы пройдемся я поснимаю такие вот сосуды большие Не знаю, что в них хранилось. Может зерно, может еще что -то. Ну и там тоже за музей можно зайти. Там тоже еще какие-то фанаты. Ни туда не пойдем. Пройдемся сейчас тут по аллейке. И пойдем на выход. На территории музея есть курятник. Вон петушок стоит. Ну, видите, не вру. если вы устали, есть столики, можете присесть, отдохнуть. Там люди отдыхают тоже. Разнообразные тут колонны, тоже сосуды, тоже столики. По-моему, там кафешка, но мы туда не пойдем. Вот так вот и там. Вон фазан. Павлины ходят, смотри, видели павлинов. Вот они, гребутся, как куры в навозе. Обалдеть. С подрезанными хвостами, все предположено. Так, ну и кафешка. Ну, на самом деле это тут не только кафе, тут еще и сувениры. Такой вот, на территории музея Анталии. Такие вот разные вещи интересные, такие красивые вещи можно купить, статуэточки. Все разрешают снимать на видео, никто тебе не дергается. Вот вам, пожалуйста, со святым Николаем иконки можете купить, напоминаю. И никто на тебя не кричит, не снимать, не снимать, уберите камеру. Турция. Карталия здесь красная. Ну и такое всякое и. Все, друзья, вот и закончилась наша экскурсия. По музею анталии мы скупили себе э, сувениры вот сейчас немножечко передохнем и уже пойдем в отель потому что очень жарко будем, э, отдыхать приезжайте тоже в музей анталии интересно подписывайтесь на канал я снял, ну, снял много новых видео для канала поэтому будет много интересного еще э, о какой кактус интересно и вот на фоне этого интересного кактуса мы с вами закончим нашу встречу. Всем до встречи, всем пока.